В Японии находится один из самых странных и в то же время удивительных лесов. Дело в том, что в этом лесу некоторые деревья растут таким образом, что образуют идеально ровные окружности. Данный лес расположен около города Миядзаки к югу от острова Кюсю. Деревья, составляющие эти окружности, называют суги. Еще их называют японскими кедрами. Эти круги образуемые из деревьев можно увидеть только с высоты, так как, находясь на земле, вы попросту не заметите то, как необычно они растут. Отчего же эти деревья растут в таком необычном порядке, который и образует окружности? Дело в том, что у этого явления есть вполне научное объяснение. В 1970-х годах Министерство сельского хозяйства Японии проводило эксперимент по изучению роста деревьев. Этот регион был выбран из-за того, что почва там является особенно плодородной, а обильные дожди в этой области способствуют быстрому росту растений. В ходе этого эксперимента кедры были высажены с радиальными приращениями в 10 градусов, чтобы сформировать 10 концентрических кругов. Таким образом, японские ученые хотели проверить, влияет ли расстояние, оставленное между деревьями, на их рост. Хотя изначально эксперимент предполагалось отменить после получения результатов, вызванный в мире интерес к этому лесу привел к тому, что правительство Японии рассматривает вопрос о его сохранении.